Все, кто испытывает ненависть, передо мной теряют всякую способность навредить хоть кому-то. Я Исторосса, несущий заповедь милосердия. Да пошел ты! Я избавлю вас от страданий! Почему заповедь на тебя не действует? Невозможно испытывать ненависть к тем, кто слабее тебя. Я испытываю к тебе лишь жалость. Какой уж я, грех гордыни, львиный грех Эсконор. А тебе лучше не направлять свою глупую злобу на меня, ничтожество. Иначе пойдешь от рук собственной заповеди. А ты вправду интересный парень. Лучше и не скажешь. Неплохо. Ой-ой-ой, ты что-то обронил? Поставил Истаросу на колени? Одним ударом пробил его защиту? А я уж начал волноваться. Я вижу, ты смущен, что моя магическая способность полное отражение. Понятно. А я все думал, как это ты умудрился расщекотать меня. Итак, раз ты так хочешь сражаться. Моя броня плавится! Бан, на западе находится озеро Пейн, я прав? Да! Значит, так и поступим. Испепеляющее солнце! Сияние гордыня. Если бы не успел применить темную магию, то не разговаривал бы сейчас с тобой. Пора заканчивать. С этим я, пожалуй, соглашусь. Тебе конец. Не смей такого мне говорить. Полное отражение. Ты в тяжелом положении, Исканор. Это ты так решил? Я не заметил его атаки. Что это за человек такой? Испепеляющее солнце. Я единственный, кто тут что-то решает. Умри. Эска-нор! Ну, теперь, полагаю, я должен вернуться в Леонас.